В этом видео расскажу вам про свой рабочий арсенал лапок для промышленной машины. Если вы не смотрели мое последнее видео ⁇ Вопрос-ответ ⁇ то, скорее всего, не знаете, что у меня появилась вновь промышленная машина. Так вот сейчас я собрала уже все рабочие лапки, которыми когда-то пользовалась для ускорения рабочих процессов. И сегодня я расскажу и покажу, как они работают. Я уже заранее подготовилась к этому видео, и у меня уже на руках даже вот такой тестовый образец. Здесь все основные лапки, которыми я пользуюсь, я их подписала для вашего удобства. Описание всех этих лапок, их название, я укажу под видео, а магазин, в котором вы их будете покупать уже на ваше усмотрение какой-то конкретный я не могу посоветовать лишь только потому что покупка лапок для промышленных машин это всегда рулетка не понимаю почему так происходит но качество металла разное качество отлива разное буквально одна и та же лапка может прийти в абсолютно рабочем состоянии и в сломанном например на тесте я выяснила что лапка для декоративной отстрочки на 7 миллиметров у меня сломано, видите, вот эта вот подпружиненная часть, она застревает, так быть не должно, поэтому ее использовать я не смогу, а вот эти вот лапки, которые хорошо пружинят, они рабочие, также при подборе лапок для промышленных машин необходимо очень четко соблюдать один нюанс, ваша игла должна четко попадать по середине отверстия для иглы. Если вы видите, что при установке лапки игла смещена в какую-то сторону больше, есть риск, что на утолщениях и перепадах игла может сломаться, поскольку попадет на один из бортов лапки. Также в этом видео я хочу познакомить вас с механизмом быстрого съема лапки, если у вас он еще не установлен на машину. Такая вот штучка появилась, при помощи которой, как на бытовых машинах, смена лапки становится делом быстрым. Но с ним есть один нюанс. Если вы уже такой приобрели для своей машины, ссылочку я тоже оставлю в описании этот быстросъем доступен на алиэкспресс, то если вы уже такой приобрели, некоторые подписчики в инстаграм мне писали, что лапка установлена ненадежно, что им страшно пользоваться этим механизмом, а блогеры, которые показывали этот лайфхак уже в Instagram, я заметила, что не до конца показывают, как правильно установить это крепление. И дело в том, что действительно, если его установить неправильно, пользоваться им неправильно, то при работе может возникнуть точно такая же проблема, как я озвучила ранее. Попав на какое-то утолщение, сопротивление, лапка может просто в процессе вот так вот вылететь. И, безусловно, это чревато поломкой машины, и ее игловодителя. Чтобы у вас такой ситуации не возникло, я покажу, как правильно установить этот механизм быстросъема, как им пользоваться, какие нюансы необходимо соблюдать, чтобы все было хорошо. Ну и начнем мы именно с инструкции того, как установить быстросъем. Изначально вам в комплекте приходит вот такая штучка. Вот в таком виде. Вы получаете такую вот детальку, у которой тоже есть отверстие под отвертку, если необходимо придержать. И вот такая вот часть. Вы ее раскручиваете, вытаскиваете болт, естественно извлекаете болт крепления лапок который шел у вас в комплектации с машиной просовываете, возможно необходимо будет немного прокрутить этот болт вот сюда а теперь вот этот механизм с пружинкой вот таким образом как бы пытаясь под закрутить уже вот таким образом вы сможете нащупать отверстие и все он установлен и большинство блогеров в Instagram когда я сама искала этот механизм, вообще увидела этот лайфхак, пользуются им вот так на видео. То есть вот они его закрутили, здесь у них все идет вровень, никакой болт не торчит. И вот таким нажатием, при помощи значит, поднятия лапки, вот таким нажатием все очень быстро в процессе меняют лапки с одной на другую. Раз, большим пальчиком уперлись до конца, Раз, поменяли другую лапочку И вроде бы все чудесно и замечательно За исключением одной вещи Что в процессе работы, как я сказала Действительно, лапка может столкнуться с сопротивлением И просто вылететь Поломав иглу, в лучшем случае И не дай бог игловодитель Что же делать, чтобы такой ситуации не произошло? Ну, во-первых, при установке следите за тем, чтобы установочный механизм, который здесь в данном случае, видите, болт имеет две ступени, он четко упирался в самый край, то есть ваша лапка была при установке максимально высоко поднята, не вниз, не как-то еще посередине, а прям до упора наверх. После того, как вы убедились, что лапка у вас именно так здесь упирается в болт, придерживая эту лапку пока еще, Закрутите ручкой полностью, можно даже не брать отвертку, просто удерживая болт, этот механизм. И когда уже он начнет проворачиваться с этой стороны, этого будет достаточно для того, чтобы лапка больше не вылетала, не шаталась, не ходила туда-сюда, чтобы все было надежно. Здесь появляется, кстати, сам болтик. И я считаю, что это все равно легче, чем мучиться с отверткой, потому что если вам нужно будет сменить, опять же, лапку вы просто подкручиваете, уже нажимаете, извлекаете и устанавливаете другую лапку. Вот так. Также следите за тем, чтобы когда вы уже завинтили до конца установочный механизм вот этого быстросъема, чтобы ваша игла по-прежнему была централизирована, чтобы она была четко по центру и чтобы игла не была расположена близко к одному бортику или к другому. Это уже к вопросу качества самих лапок. Прикрутив этим механизмом или прикрутив их болтом, практически нет никакой разницы. Единственное, что есть действительно несколько лапок, которые этот механизм с трудом держит. Это вот такие лапки большие для декоративной отстрочки. И не то, что он не держит, а просто потому, что сама по себе конструкция лапки, вот видите, очень громоздкая. И когда я закручиваю этот механизм, иногда бывает с лапками вот такого плана, которые очень большие. Бывает так, что игловодитель находится не по центру, и тогда, соответственно, я не могу пользоваться уже этим быстросъемом. Но у меня такая ситуация обстоит всего с пару видами лапок, со всеми остальными все хорошо. В общем, вот такая штучка, которая облегчает процесс работы за промышленной машины портным, и мне вот даже доставляет некое удовольствие туда-сюда менять эти лапки. Главное, запомните, что закручивая механизм до конца всегда, чтобы лапка не ходила ходуном. Проверяем качество лапок, чтобы игла попадала четко в центр отверстия не какому-либо борту ближе или дальше лапки. В остальном все отлично. Ну и сейчас я расскажу вам о своих рабочих лапках, об арсенале, который ускоряет процессы, облегчает мне жизнь, бережет мое зрение. И покажу все это в деле. А теперь расскажу вам немного сначала словесно про эти лапки, потом покажу их на деле. Кому не хочется слушать информацию про лапки в словесном виде, а хочется посмотреть только тест, то просто Посмотрите в описании тайм-коды и переходите по ним. Ну а для тех, кому важны любые нюансы, что да как, я буду рассказывать подробно. Потому что я за качество информации, если уж я вознамерилась ей делиться. Вот эта лапка у меня стандартная из комплекта машины. Напомню, у меня сейчас Dürkop Адлер 261 модель. Про эту машину появится обзор, но прежде я решила выпустить видео про лапки, поскольку думаю, что у тех, у кого уже есть промышленная машина, эта информация будет более полезна, чем мой обзор на саму машину. Ну так вот, изначально в комплекте к этой машине лапка у меня вот такая стандартная, как и у большинства других машин за исключением наверное пожалуй джуки потому что у них как правило лапки из комплектации сразу идут это не значит что джуки лучше в моем понимании но просто вот такой факт что у них лапки идут сразу с таким вот шарообразным отверстием под иглу мне это отверстие нравится больше сама по себе лапка если поставить в ровень, тоже немного меньше она такая что ли более маневренная чем удобно то что у лапки универсальной стандартной есть шарообразное отверстие под иглу именно тем что вам легче удерживать прямую строчку поскольку вы лучше и больше видите ее обзор поэтому если мне необходимо выполнить московский шов Американочку и так далее. Я предпочитаю это делать на лапке с шарообразным отверстием. Ну и в действительности чаще всего, несмотря на то, что эта лапка очень подходит под стиль под металл моей машины, я сейчас устанавливаю эту лапку и работаю на ней в качестве универсальной. Название всех лапок, я напомню, будет в описании под этим видео. И в различных магазинах они плюс-минус одинаково называются, поэтому магазин какой-то конкретный я посоветовать не могу. Еще раз объясняю причину. Не хочу брать на себя такую ответственность, поскольку с лапками для промышленных машин абсолютная рулетка. Дальше из стандартных лапок. Это лапка для средних и тяжелых материалов. Ее еще называют. Вот у нее такое обозначение идет NFP127NF. Обычно так она везде называется. Посмотрите, насколько она больше, насколько у нее шире бортики, а именно в совокупности вместе со строчкой получается 7 миллиметров. Поэтому если у кого-то есть декоративные элементы с отстрочкой на 7 миллиметров или кому-то даже нужно стачивать детали изделия на 7 миллиметров, припуск именно, то вот эта лапка вам очень поможет в этом деле. Кстати, именно на этой лапке я прорабатываю детали от кармана в рамку, то есть саму рамочку мне удобно прокладывать именно вот на ней. Я просто поставила и от края своей детали, от края рамки, мне нужно, например, 7 миллиметров, я просто подставила, держу бортик на сгибе детальки и у меня получается ровно 7 миллиметров. Очень удобно. Следующая лапка, без которой я не представляю своей портновской жизни за промышленной машиной. И эту лапку сегодня я продемонстрирую в деле на кусочке кокожи. Это лапка второпластовая. Также ее называют силиконовой. Я знаю, что для промышленных машин есть такие лапки в белом варианте. Полностью такие они толстенькие, полностью из силикона. Такие у меня лапки были, когда у меня была до этого промышленная машина. Но эта лапка самая любимая у меня. Она легкая, она лучше, по моим ощущениям, чем те белые. Скользит по деликатным материалам, то есть по коже, по эко-коже. И даже если речь идет о подкладочной вискозе и о трикотаже, то я тоже выполняю все эти работы этой лапкой. Единственный ее минус – это срок службы. Она как расходный материал, ни в коем случае не допускайте того, чтобы она у вас была без материала, ходила просто по реке продвижения по ее зубьям, потому что вот этот весь ее защитный слой теропластовый очень быстро приходит из-за этого в негодность. Но хорошая новость, эта лапка стоит 57-60 рублей в магазинах, в розницу. А если на Алиэкспресс что-то посмотреть и даже заказать там их сразу оптом штук 10, то я думаю большинство из тех лапок, которые придут, все-таки будут подходить к машине, будут иметь правильную централизацию, да, вот это то, о чем я в самом начале видео говорила, и как расходный материал будете пользоваться очень долго. Следующая лапка, сегодня тоже продемонстрирую в работе, это, конечно, лапка, без которой вообще как без рук на промышленной машине, лапка для тачивания потайной молнии. И в этот раз я уже на своем опыте купила лапку, которая имеет вот такой направитель. Без него у меня была лапка, мне она не очень понравилась. А этот направитель, как вы можете вот уже наблюдать, очень хорошо помогает удерживать зубья молнии, в этой лунке. и грубо говоря в режиме автомат делает всю работу за вас когда его нет тут конечно тоже остается вот эта вот выемка под зубья молнии но как-то все это происходит более затруднительно а с направителем супер замечательно советую тут также нужно понимать что при установке лапки необходимо чтобы игла была четко по центру единственный нюанс во всем остальном лапка рабочая хорошая ну и раз дело пошло про молнию да то конечно же не обойтись также без лапок которые в промышленных машинах именуются тоже однорожковыми да если вы вспомните в бытовом варианте скорее всего у вас эта лапка на с выходом на левую сразу и на правую сторону но у промышленной машины нет позиционирования иглы в левое и в правое положение, поэтому эти лапки идут отдельно. И в прошлый раз у меня эти лапки были тоненькие. Чем мне это не нравилось? Тем, что на той же подкладочной вискозе бывало так, что когда я прокладывала строчку, вискоза могла сборить. И я поняла, что проблема как раз была в недостаточно широкой платформе у лапки, поэтому в этот раз я купила лапки широкие. Они идут с значением W, если не ошибаюсь. Да, вот на одной, на второй стоит значение W. Я укажу это в описании, напомню. Чуть-чуть вот это шире, чем это. Вот опять же, да, вроде одна серия, но, как видите, лапки немного разные. Вот это вот прям супер, она широкая, немножечко вздернут у нее носик. И, в общем, обе эти лапки в широком Варианты очень хорошо работают и решили, по крайней мере, мою проблему. Больше у меня ничего не сборит, устойчиво все стоит, строчка идет ровно. Поэтому сейчас я бы советовала лапки однорожковые брать широкие, а не тонкие. Ну и также, помимо потайной молнии, у нас есть обычные молнии. Кстати, компанию рекомендую, японский бренд. У нас в магазине швейных аксессуаров, которые я планирую открыть с дня на день, эти молнии будут в наличии по разумным ценам во всевозможных цветах. И потайные, высокого качества. Посмотрите, какие здесь ограничители. Не как в китайских молниях, которые обычно бывают. Здесь вот такой вот маленький, хорошенький, такой м -м, пластик, да, немножечко запаянный. Все очень аккуратно. В общем, качеством этих молний я довольна. Я думаю, что вы знаете об этой компании. Встречали ее одни из лучших молний. В общем, есть, помимо потайных молний, еще обычные разъемные молнии и неразъемные молнии, тракторные и так далее, где, конечно же, вы не выполните работу на потайной молнии, и лапка, которая стандартная, она упрется в зубья, снова-таки, либо будет иметь, видите, какое большое расстояние. От зубьев и тут приходит на помощь уже вот такие вот лапки с таким вот маленьким маленьким бортиком тоненьким да и с широким и вот этой лапкой очень удобно притачивать такую молнию поскольку для таких молний нам все равно необходимо оставить расстояние от зубьев но при этом всегда пытаться удержать его на одной величине отступа и в данном случае вам вообще не составит это труда, вы просто ведете-ведете лапочку, строчечка у вас идет. И мне, например, нравятся вот эти вот лапки, опять же, видите, выход на левую и правую сторону, да, позиционирование, больше, чем вот такие узкие. Потому что есть такие лапки, когда они еще и узенькие. Тут чем лучше, опять же, лапка широкая, ничего не сборит. Там, где вы будете работать с подкладкой, с молнией, будет легче продвижение материала. А тоненькую лапку на этот раз я купила только одну. И вот с таким вот задранным носиком. На ней, конечно, тоже можно прокладывать эту строчку, которую я сейчас вам рассказывала, вот, да, без каких-то проблем. Но на этот раз я взяла эту лапку только для одной цели. Там, где у меня будет сборка как вот оно бывает с валанами или еще с чем-то. Вот, в общем, материал будет весь вот так вот, -вот собран, да? И на этой лапке очень хорошо прокладывать строчка в строчку, то есть притачивать следующий ярус на сборке ровно в уже проложенную строчку, потому что она с легкостью преодолевает вот все вот эти вот сборочки, не упирается никуда ни во что из-за того, что у нее задранный носик. В общем, тоже многофункциональная лапка. Если где-то какие-то тонкие работы у вас планируются, то она будет в помощь. Ну и последняя лапка из рабочих лапок, таких, которые именно для портновских работ больше пригодятся. Это лапка с ограничителем. Мне бы сейчас желательно под рукой иметь отвертку, чтобы раскрутить и показать вам. Но я не буду, потому что вы поймете принцип. Лапка очень хороша для простегивания. Также она хороша тем, кто занимается петчворк, кто стегает одеяло, ну или тем, кто, как и я, выполняет порой простегивания подкладки для изделия с утеплением, для пальто, для курток. Там, где необходимо проложить равные строчки да, с равным отступом от иглы. И это делается и на левую, и на правую сторону, то есть, у нас есть ограничители на эту сторону и на эту. Максимальное значение укажу в описании, посмотрю, но ну, это где-то порядка 6 сантиметров, что достаточно много. Все, что касается простегивания, я всегда делала на таких лапках, если это касается промышленных машин. Единственное сожаление, мое лично, это то, что пока я не встретила такую лапку, чтобы она была с второпластовым покрытием, чтобы можно было как раз кожу простегивать для сумочек там если когда-то мне захочется вдруг попробовать себя в этом ну или касаемо подкладки конечно это делать лучше на тефлоне если вы вдруг знаете и видели встречали такую лапку поскольку вот сюда вставить ее не получится да здесь механизм другой то поделитесь ссылкой в комментариях на этом с рабочими лапками все а сейчас поговорим про декоративные я сегодня подготовилась и сразу же уже покажу вам тест Сколько на что, расскажу, покажу саму строчку, еще раз подчеркну, что строчка немножечко выглядит неопрятно, потому что контрастная нить, потому что это лен рыхлый, хлопка, что-то у меня светлого под рукой однотонного не было, и пришлось взять вот такой вот рыхлый-рыхлый э, лен Есть несколько типов лапок для строчек, я действительно ими пользуюсь всеми, не потому что у меня плохо с глазомером на стандартные универсальные лапки я тоже вполне себе могу прокладывать очень ровные, аккуратные строчки. Но просто иногда хочется поберечь свои глазки. И в таких случаях мне приходит на помощь, особенно когда объем работы большой, лапки, которые для этого предназначены. Мой ходовой арсенал состоит из лапок для отстрочки на 1,16 дюймов, что фактически 1 ,6 мм. 1,6 миллиметров, мм. на 3,16 это по-моему 4 миллиметра, на 1,4 это по факту 7-8 миллиметров, в зависимости еще, кстати, от рыхлости ткани. И тут, что стоит отметить, теперь уже по опыту я хочу сказать, что вот у меня пока два вида таких вот лапок, бывают еще полностью с жестким бортом, то есть там просто такой отступ, где ничего не пружинит, да, вот нет вот этой вот части, которая, видите, вот такая вот подпружиненная. Из этих двух видов лапок для отстройщик мне нравятся вот эти больше, которые вот в такой комплектации идут со значением... В общем эти лапки мне понравились больше мне показалось что как-то они что ли легче и более точно ведут строчку опять же вот эта вот часть она более широкая более устойчивая она подвижная вверх-вниз при этом нету никакой вероятности что куда-то что-то сместится, и строчка идет более ровная, а здесь вот этот вот подпружиненный механизм он тонкий и он вот порой видите вот в этом отверстии поскольку это же металл эта конструкция да это надо было собрать то вот вы вот можете увидеть он немножечко туда-сюда ходит и иногда это влияет на качество прямой строчки поэтому я планирую даже вот эти лапки которые у меня были через какое-то возможно время заменить когда найду в наличии вот все лапки с подпружиненным бортом и тут только единственный нюанс, который я уже вот озвучила, то что э, этой лапкой я вот не смогу пользоваться. Самой большой, хотя вот вроде она разработалась, в общем не понять, то она работает, то она не работает, а нет, вот она все-таки клинит. Когда я делала отстрочку, я вот тут прям столкнулась с тем, что на самом старте она почему-то не хотела идти вперед, потому что вот механизм зажеван. В действительности вот все должно отпружинивать. И все замечательно давайте пробежимся по значению чтобы вы видели я просто покажу на какой-нибудь ну одной вот такой вот и такой предположим как это работает сейчас на практике а то что касается значения я укажу опять же в описании то есть вот 1 и 16 почти целых 2 миллиметра строчечка идет 316 вот в таком варианте лапка даст вам значение примерно в 4 миллиметра Лапка со значением 1,4 даст вам, вот она, 1,4, на примерно 7-8 миллиметров. Опять же, почему примерно? Потому что вот на льне это может быть одно значение, на какой-то джинсе это может быть другое значение. Нужно тестировать, смотреть. Материал же тоже подвижен, но примерно вот где-то так вот выходит. Дальше лапочки вот с таким значением 10 миллиметров это и есть вот с ними проще да они не в дюймах 10 миллиметров это 1 миллиметр и он действительно здесь равен одному миллиметру строчка очень аккуратная дальше на 5 миллиметров вот она и самая большая это на 7 миллиметров почему если я говорила о том что на лапки для плотных материалов вот на этой легко делать отстрочку в 7 миллиметров. Почему же я все-таки ищу лапку по-прежнему на 7 миллиметров? А все потому, что действительно удобно, когда край уже вот этот зафиксирован. То есть мы не просто ведем вот сюда вот строчечку, да, ставя лапку в край и получая ее, а мы уже действительно просто вообще не напрягаемся. Просто введем строчку и все В общем, сейчас я покажу на деле, как работает все это дело Я отключила у машины функции автоматические, они у меня здесь есть, закрепки и так далее Вот, закручиваю механизм, проверяю, что все четко посередине В общем, прокладываем строчку Вот так вот аккуратненько Лапка продвигает вам материал, у меня здесь игла не для эко-кожи стоит и не для кожи, здесь просто универсальная стандартная игла, поэтому может быть неподходящие, естественно, ниточки, игла, на это все не смотрим, смотрим лишь на то, что лапка хорошо продвигает материал. И вот даже не остаются на такой нежной как коже следы от реки продвижения. Конечно, они могут там оставаться. Тут еще может зависеть все от настроек машины. Но видите, как аккуратненько двигается строчка. Раскручиваю немножечко свой механизм. Далее, давайте я покажу все то же самое, но на моей стандартной лапке. Все-таки, чтобы те, кто не понимали, или не имели опыта, увидели различие, разницу. Обычная универсальная лапка, стандартная, и кожа. Ну, в принципе, у меня такая машина, да что почему-то с ней вообще нет никаких проблем. Я обязательно сделаю на нее обзор. То есть, видите, она так-то и не сборит на стандартной лапке, но этот фокус не со всеми материалами будет работать. Поэтому, конечно, необходимо иметь лапку для тефлона в арсенале все равно. Дальше, что касается лапки для молнии, для притаскивания молнии, устана, установим. Ой, вот так вот главное не делайте, как я сейчас. Иголочка должна быть четко-четко поднята наверх. Так, я сделаю все максимально грязно, скорее всего, потому что... И это тест, ну в общем, все, что вам нужно сделать, это поставить ограничитель, немножко его на старте отогнуть Поставить его вот сюда, в эту бороздочку, да И все, вам остается дальше вести только аккуратно сам вот этот мысик, да, ручкой Лапка все сделает за вас Показываю Смотрите, она даже здесь обошла немножечко, я ее поставила прям в сам ограничитель. Вот, и вот на таком примерно, думаю, это одинаковое расстояние будет. Ну да, примерно где-то вот здесь вот я поставлю. Не суть, суть хочу показать самой работы лапки, насколько это удобно. В общем, вот так вот ставите и двигаемся. Мы сейчас проверим я вот так вот сделаю и мы сейчас проверим с вами как все это выглядит учитывая то что у меня здесь материал и цвет нитей максимально контрастные да? так ну вот смотрите даже с контрастными ниточками видите как аккуратненько все вообще даже черный цвет нитей не торчит в общем, работать с такой лапкой, с именно вот таким направителем одно удовольствие. Вот, мы бы сейчас поутюжили и абсолютно потайная молния, как она должна быть, какой она должна быть потайной, чтобы ее не было видно, и при этом, чтобы там небольшой был зазор от зубьев для того, чтобы ткань у вас туда не зажевывалась, в саму молнию. Так, ну, в общем, все, что касается потайной молнии, я думаю, вы поняли. Здесь нет проблем, а то, что касается лапок рабочих с выходом на левую и правую сторону, о которых я вам рассказывала, вот я сейчас вам покажу опять же на деле, Так, установим, закрутим, и вот о чем я говорила, о том, что если, так, конечно, здесь надо уже раскрыть молнию, о чем я вам говорила, о том, что если речь идет о подкладке, которую необходимо настрочить потом, да, на молнию, порой там, или какой-то вообще другой, любой другой узел выполнить, то вот о чем я говорила, о том, что видите, широкая часть вот этой именно однорожковой лапки вот так вот встает, встает у вас сюда, и вы можете выполнять вот Абсолютно беспрепятственно на то, что вам нужно прокладывать еще какие-то дополнительные строчки. Аккуратненько, ровненько, ничего не сборю. Следующий наш тест, это с лапкой, которая вот такая. Лапка для притачивания обыкновенной молнии, вот этой. Здесь я не буду уже обрабатывать две стороны, я просто покажу саму суть. Я вот ставлю сюда лапку. Тут бы у нас закрепочка была, и просто веду вот так вот максимально близко к зубьям строчку, все, видите, одинаковый отступ, очень аккуратный, ровный для молнии, и тоже все выглядело бы красиво, и кстати, если необходимо, потом будет обработать с обратной стороны вот опять же вы проложить такую строчку как бывают делают да отстрачивая молнию на изделиях вы вот даже здесь это можете сделать тем что вы ставите вот сюда вот вам строчку и лапку точнее и прокладываете себе строчечку у меня здесь конечно лен и сборит его не хило но суть я думаю ясна ручками удерживаете и тоже все красивенько ну, практически все лапки я вам уже показала. Лапку, которая идет для сборки, я тоже покажу. Чего бы, как бы вам показать-то здесь с этой лапкой получше. В общем, я проложу сначала вот такую строчку. И сделаю сборочку. То, о чем я вам рассказывала и что хотела показать. Какая она удобная на практике, когда вы будете работать с валанами. Вот у вас сборка, а вот, предположим, вам необходимо эту сборку настрочить, притачать ее да, к не сборке или к другой сборке. И вот в данном случае, что хорошо, вот вы ставите эту лапку, вот ее поднятый носик, и посмотрите, как удобно вам прокладывать строчка в строчку, новую строчку. Да? И вот так вот аккуратненько ведете. И вам абсолютно ничего не мешает, вы не натыкаетесь, никуда не упираетесь в эти сборки, в эти валаны. А просто прокладываете строчку в строчку и получаете результат максимум без проблем. Все, видите, строчка в строчку, аккуратненько, ровненько, без какой-то запиночки. Поэтому эту лапку я однозначно тоже рекомендую. Ну и поехали. Здесь лапки для отстрочки. Тут что стоит показать? Тут стоит показать... Давайте вот эту вот 1.16. Так, я сымитирую какую-нибудь отстрочечку. Вот так вот. Например, по горловинке или еще где-то, где необходимо проложить. Вот про этот бортик я говорила. В принципе, он хорошо, надежно стоит, но мне нравится с подпружиненным бортом. Или вообще полностью жестким. К сожалению, жестким в том магазине, где я заказывала эти лапки, там не было в наличии этих лапок. Ну, в общем, вот, видите, максимально без проблем. Вы просто ведете строчку и получаете одинаковый отступ, если бы нитки были Тон, было бы вообще супер. Это то, что касается вот таких вот лапок их работе ну и ту лапку, которую я вам показывала с обозначением вот таким. Она работает примерно так же, они, конечно, очень похожи. По моим ощущениям, эта лапка, то, что имеет вот этот бортик более широкий, то мне как-то легче видите ей работать. И все. Строчечка идет также беспроблемно. Ну что, друзья, я очень надеюсь, что мое видео кому-то будет полезным, кому-то пригодится, кто-то для себя извлек пользу. Если так произошло, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я для вас готовлю уже новые интересные видео. Большое спасибо за вашу обратную связь, за комментарии. Также хочу напомнить еще раз, что теперь в моем блоге есть новая рубрика, она называется «Вопрос-ответ». Я заметила, что не всем всегда вовремя удается ответить в комментариях именно текстом, но самые интересные вопросы я теперь буду разбирать в видеоформате. Ну, в общем, пользуйтесь лапками, облегчайте себе работу, берегите свои глазки. До следующих полезных видео. С вами была Мария. Пока-пока.